<связывая> Доброе утро, ребят. Отлежал все себе пока. Как я устал. Кто не помнит, меня в прошлой серии грбанули. Ну, было печально, конечно, но я не знаю, так что -то. Что за смс -ка? Да нет! Нет! Ребятцы! Меня, меня, меня выселяют! Это съемная квартира! Я вам забыл сказать в начале серии нет нет нет нет все я теперь бомжара так все надо болеть отсюда похоже. скоро придет а, а, как раз вот этот кто мне квартиру давал так ладно мне пора жигу, короче наверное где-то так что это за гели так ну ладно пойдем короче жигу посмотрим по-моему я ее за домом спрятал ребят так че э э э э э э, -э -мо ⁇ э э Здорово, здорово! Что такое? А-а-а-а! Помогите!!! Спасите! а У них твой пистолет! Э! Э! Э! Не надо, не бей, не бей! Я тебе все отдам, только не бей, пожалуйста! э Ладно, ладно... Ну, получим Че-чего? чего как Кого нафиг? Так, походу пофиг. Смотри, я его... У... э э э эй. Эй, хватит, хватит, хватит, хватит, ладно, забирайте хватит, забирайте хватит, хватит, хватит, больше ничего хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, все, хватит, тем больше ничего нету. <смех> ладно, ладно, все, пока. Господи, блин, все, теперь моя причина на смерть нафиг! Стоп, <смех> <смех> ребята, у меня же есть жига. Так. Так, так, так. Сейчас есть жобита! Ну, это типа Авито, только жапито. Короче, ребят, давайте выложим нашу Жигу на жапита. Да, сейчас, отойди, дебил. Так, сейчас. Вот как раз и Жига. Так, хобана. Так, все закрываем, чтобы нас не спалил никто. Смотрите, давайте ее сфоткаем. Так, давайте, хобана. на Фотка? Хобана. Так, сейчас хоба. Так, так, так, сейчас, погодите. Хоба, фоткаем. Хоба. Так, все, вроде сфоткали. Сейчас... А, я забыл под капотом сфоткать. Так, открываем. Угу. Так, так, вот сфоткаем. Все, сфоткали. Ага. Примерно за 50 тысяч рублей. Потому что нам примерно в такую сумму она обошлась. Так, ага, ой. Сейчас. Так, uh -huh. а все выложил, ну а вот теперь можно и спать ничем. Сейчас, сейчас выключаем. Конечно, о, здесь кровать была, ребят. Еще и вещи, нифига себе краска. Теперь можно хотя бы будет приодеться нормально. Так, ладно, чтобы меня не узнали эти дебильники. Так, господи, Ugh, ладно. Всем удачи, всем пока, встретимся завтра. <свис> Доброе утро, ребята. <свист> <свист> <свист> <свист> так, што, что? что, что О, мне кто-то хочет купить. Так, так, так, так, так, так, держать, Так, подлежать к этой улице. Так, да, да, да. Вс ⁇ Теперь ко мне... Сейчас подъедут, пацаны, погодите. все, я буду ждать. Так, ладно, ждите на месте. А, да, устала немножечко. Так, что это за звуки? Так, <как> что это такое? Господи, вы мой. Нифига машинки. Так, ого, нифига себе. Так, что-то немедленно езжу как-то. А, так, что такое? А, здрасте, здрасте, здрасте. Это мы с вами по телефону разговаривали. Да? Машину... Да, да, да, пошли посмотрим. Как я знаю, вы коллекционер. Вот она. Ну, смотрите, вот идеальное состояние практически. А, ну, у меня там такая история, короче... Ну смотри, давайте расскажу. Ну, в общем-то, меня ограбили в квартиру, типа. Ну, я восстанавливала эту жигули с нуля, типа, ну и практически. Она была вся ржавая, поломанная, я ее починил, сделал крутой, крутой там. Ну и, в общем-то, Ну и меня когда мы ее сделали, я пошел домой. Обещаю эту квартиру. Нет, меня ограбили, в общем-то. Ну и теперь я вам вот, Решил продать. Э, типа ну мне деньги как бы сейчас нужны хотя бы какие-то квартиры да здрасте здрасте так ну в принципе вот такая вот можете осмотреть а за сколько подарите ну смотри ну типа я сильно восстановил там сколько за, за за 50 тысяч за 50 тысяч рублей в принципе сойдет так, так так так ну ч будете брать Такая вот крутая жигули. Можете на ней порулить, если хотите Честёрка А, ну, вот да. Ну вот, я хочу Серью